Всем привет! Меня зовут Сергей Вострецов, я федеральный диктор, голос телеканала Муз-ТВ и тренер по голосу. Сегодня расскажу вам о том, как говорить громко, но в то же самое время не орать! Не орать! Спокойно, расслаблено. Упражнение называется «Перекличка в лесу». На протяжении всего упражнения держите голос напряжения на опоре с раскрытым куполом, не напрягая связки. Представьте, что ваши друзья потерялись где-то там. Вы в лесу гуляете и решили их позвать. Эй, Они где-то рядом, как будто бы вам кажется. Эй! Не напрягаясь. Нет, не слышит. вас. Давайте чуть громче. Опять, не напрягаясь, держа, держим э, в расслабленном состоянии себя. Эй! Эй! Купол раскрыт. Напряжение здесь. Нет, не слышит, Наверное, в трех километрах от вас заблудились вы. Давайте погромче. Эй! Вот таким образом, зафиксировав напряжение на опоре и раскрыв купол, вы можете говорить громко и не кричать. Да прибудет с вами сила голоса!